Европа. Книга из серии «Вокруг света». Отправляйся в незабываемое путешествие по Европе. Познакомься с жителями Италии, Испании, Голландии, Франции, Великобритании и России. А в пути ты сможешь послушать веселую песенку о Европе, мелодии разных стран и другие звуки. Лондон, Париж и Москва, и хотя нас